Расскажу-ка я вам одну историю, как у нас в детстве, в нашей группе, пропал ребенок. Нам было лет по 10. Мы тогда нас вывозили в поле помогать колхозникам убирать урожай. И мы яблоки собирали там. Вот. Когда стали собираться уезжать, три автобуса у нас, школьников, одного ребенка не досчитались. И такой ажиотаж подняли. Нас всех заставили ходить его искать. Учителя там ну, все в таком, ой, что, как быстро всем, давайте все искать. И все принялись суетливо искать ребенка. Я спокойно взял, перевернул ведро, сел и жду, когда закончится эта суета. На меня налетел один очень серьезный учитель наш. Ты что сидишь? Все ищут. Ты почему не ищешь? А я, честно говоря, не понимал. Как мне надо было его искать. Потому что я видел, как это делают учителя, взрослые они подавали пример, как это надо искать. Подходят, короче, там деревья, и была какая-то коряга была. Так вот, взрослый человек, учитель, он подошел, поднял корягу и заглянул под нее. Как мог ребенок под этой корягой спрятаться? Для меня загадка, как и для всех остальных. Но вот он показывал, что вот как надо искать. И все то же самое ну, начали суетиться. Я вот эту суету как-то играть не хотел, но когда-то ребенок тебя могут заставить это делать. И я ходил, с ведром слонялся вокруг туда около там, чтобы показать, что я суечусь, ищу ребенка. Естественно, к часам к восьми этот ребенок вернулся, причем не один, а их трое пропало, просто одного заметили, а остальные даже не заметили, что они пропали. Но его наругали, там что-то ему какой-то выговор сделали, что мы все автобусы задержали и. Столько времени потратили его искать. Я не искал, честно скажу. Собственно, я понимал, что куда-то ушел и придет. Вот. Но вот эта суета запомнилась мне надолго. Потом я очень часто находил вот такое подтверждение, что люди иногда сходят с ума, когда что-нибудь происходит такое. Вроде несерьезное, но они так к этому начинают относиться, что поднимают такой шум. Это было в армии, там у нас там тоже чуть ли не войну начали из-за какой-то тревоги, из-за какой-то ерунды. И в жизни так часто происходило. Сегодня, в связи с этим карантином, я опять смотрю на взрослых людей, которые, ну там, политики, они как-то туда попали в эту политику, какую они создают суету из простой вещи, по сути, из простуды. Но бог с ним. Простуда, эпидемия, если бы не знали историю, то они бы знали, как с, ней, с этими эпидемиями боролись, даже без лекарств побеждали Но, видимо, не недосуг им историю учить, а с математикой тоже плохо, но самое главное с логикой Когда я смотрю, что творится с этими людьми, как они серьезно вот, принимают какие-то законы я не хочу сейчас их обсуждать, потому что смысла нет. Но вот эта суета, конечно, она закончится. И потом, когда она закончится, я думаю, люди будут иметь возможность оценить работу разных правительств, посмотреть, какие в этой ситуации оказались на высоте. Ну, по прошествии действий всегда легко их оценить. Когда они происходят, трудно оценивать их. Вот, адекватно. Особенно, когда нагнали страху, тут уже страх побеждает разум, и люди, конечно, сходят с ума по-разному. Но маскарад этот закончится рано или поздно, и мы будем нормально выходить на улицу, как и делали это до сих пор. И вот тогда проведем, уже подведем итог. Очень хочется, очень хочется... Чтобы эти политики все-таки ну, образумились раньше, чем это все закончится И перестали делать то, что они делают Потому что эпидемию, все мы знаем Победить можно только единственным способом Это восстановить иммунитет У меня знакомый попал в больницу Не мой знакомый, но знакомый моих знакомых И вот он рассказывал, как там изнутри Он говорит, ничего-то здесь у нас, в нашей стране В европейской, так сказать Никаких лекарств не давали, единственное, что поддерживали иммунитет, врачи больше ничего не делали. И я вот думаю, стоит ли попадать в больницу, чтобы там начинать восстанавливать иммунитет, когда ты больной. Или может быть имеет смысл заранее озаботиться тем, чтобы поддерживать, начинать свой иммунитет. В данном случае, вот, вот сейчас, не дожидаясь, когда проблема станет уже серьезной проблемой. Потому что, как показывает практика, умирают только те, у кого слабый иммунитет. Вот. К чему это я говорю? Мы выходим на гимнастику каждое утро. Гимнастика это одна, один из способов поддерживать иммунитет. У нас их пять. Это водный режим, это очистка организма, это питание, с чем надо обязательно разбираться. И это защита организма антиоксидантная. Все вместе, и гимнастику, когда мы делаем все вместе в комплексе, то тогда иммунитет вот становится вот такой. Если вирус подходит где-то, то он ему бам, и он улетает, этот вирус. Вот. И бояться тогда нечего. Вот. Вирус ко всем может прийти, и ко мне, и к вам, к любому человеку. Но уже доказано. И уже все об этом знают. И правительство, кстати, тоже об этом знает. Но, видимо, пока еще в голове там много каши, поэтому они создают этот же, это же этаж. Если бы этого же этажа не было, то они бы сказали, раз умирает только те, у кого слабый иммунитет, значит, давайте поставь, ударим все силы, на то, чтобы восстанавливать иммунитет нашего государства, как это сделали когда-то в Японии. Помните в Японии, когда после э, взрыва Хиросимы Нагасаки, кроме того, что там убило много народу, покалечило, у них еще была заражена вся, ну, очень большая территория, им негде было выращивать э, свои э, ну, культуры, которыми питается, да, и, а кушать что-то надо было, и государство приняло закон, Ввести в рацион биодобавки. Они до сих пор едят биодобавки. Они самая продвинутая страна в этой области. И страна долгожителей сегодня. Вспомните Советский Союз, когда детям, каждому ребенку, мне, в садике, приходили и давали рыбий жир. Приезжала медсестра, дала всем рыбий жир и уехала в следующий садик. И так по всем садикам. И мы вырастили нацию через 20 лет, помните олимпиады, сколько медалей занимали советские спортсмены. Это те дети, которые выросли на рыбьем жире. Так вот, есть простые вещи, которые восстанавливают иммунитет. Мы используем их, не какие-то другие. Мы используем движение, мы используем антиоксидантную защиту, питание, тот же рыбий жир и аминокислоты, и, э, витамины, минералы, все что необходимо. Мы используем очистку, потому что в наше время нам необходимо чиститься. Если бы мы жили и ели то, что ели наши предки, то, может быть, нам и не надо было чиститься, если бы пили нормальную воду и ели нормальную еду. Поскольку мы сегодня еду заменили полуфабрикатами и концентратами разными, то приходится чиститься нам. И обязательно, самое главное, это вода. Качество и количество воды. Вот такие вот вещи, собственно говоря... Не, не очень э, серьезные, не очень, э, скажем так, умные, а обыкновенные Это обыкновенные вещи Тут Ума много не надо, чтобы это понять и сделать Понять это легко, а сделать это еще проще вот. вот это мы, собственно, и делаем Так что вот здесь будет телефон Под видео тоже вы его найдете Связывайтесь, живете во вторевехе Значит, будем делать гимнастику вместе на берегу. Сейчас это уже можно по утрам ее делать. А все остальные э, методики я добавлю. Когда мы делаем гимнастику, я рассказываю, что конкретно мы делаем. Если вы живете не в Таревехе, в другом каком-то городе, связывайтесь онлайн. Есть у нас э, Detox марафон который проходит каждый месяц. И все это мы рассказываем там, как это делать. Вы подключаетесь к детокс-марафону. В начале месяца проходите очистку организма и детоксикацию организма вместе с профессионалами, с кураторами, которые четко, пошагово расскажут, как правильно делать. Один раз, подключившись, сделав правильно очистку и правильно э, начав правильно питаться и делать что-то с организмом для восстановления иммунитета, один раз, вы дальше будете это делать правильно. Большинство людей, которые приходят и начинают что-то делать со своим организмом, они делают что? Они начитались в интернете, какие-то бабушка там, бабушка Соня или какой-то там врач, который тут дипломов куча вокруг головы, и он в этом э, в халате сидит. Но порой такую чушь, ребята, несут, если вы верите всему, что в интернете, то там очень много незнакомых слов, которые нужно гуглить, чтобы понять еще. И вы думаете, вот это умный человек. ребят, умный человек, который говорит простые, понятные вещи и делает их. Те, которые не ходят к врачу и не болеют. Проверить, хожу ли я к врачу или тот в халате, ходит ли к врачу, вы не можете. Но простые понятные вещи вы же можете отличить от, от того, что вы не понимаете. То, что я сказал, сложно напоить организм, почистить, накормить, защитить и добавить движение. Это сложно все вместе, всегда, на протяжении всей жизни. Если мы хотим в старости бегать так же, как в молодости. Потому что мы сегодня были на гимнастике с девочками Я им показывал, я говорю, смотрите Идут люди, бегут некоторые, а некоторые идут То есть пожилого возраста люди Некоторые бегут, а некоторые просто идут В чем разница? В том, что одни делали что-то с организмом А другие думали, а, и так сойдет Только в этом, больше ни в чем Вот, так что если хотите бегать и в молодости, и в старости, не болеть, не ходить к врачу и не бояться эпидемии вирусов надо поднимать иммунитет. Присоединяйтесь, делайте вместе с нами. Будьте здоровы, я вам это искренне желаю. А что делать, вы теперь знаете. Хорошего вам дня, хорошего настроения, до встречи. Всем пока. С вами был Александр Волин.